Да ладно, что Маша. Назову тебя Маша. Знаешь, Маш, я никак не могу вспомнить это слово. Ну, вот вылетело из головы и все, хоть убей. Это прилагательное к слову высказывание. Ну, то есть хорошее высказывание должно быть вот таким точным, острым, сформулированным, удачным, четким. Но это все не то. Именно то слово, которое лучше всего характеризует высказывание, я никак не могу вспомнить. Иначе, иногда эти люди могут потратить несколько сотен евро за вечер, потом говорить о дискриминации по социальному, расовому или национальному признаку. При этом они даже не задумываются, что на эту сотню евро в другой стране можно прожить месяц. Понятное дело, что нельзя их за это винить, никто же не выбирает страну, где он родился. Но просто тогда и нет никакого равенства. Жизнь человека здесь гораздо дороже, чем в другой стране. Но в том-то и дело, что люди здесь не лучше и не хуже. Они абсолютно такие же. Сегодня я проснулся после ночной смены и увидел, что Маша начала вянуть. Представляешь, Маша вчера пошел снимать людей, 10 минут ходил туда-сюда, боялся достать камер. Мне же все такие раскрепощенные, увидят камеру, спросят, зачем я их снимаю. Вот что мне им ответить? Извините, я с войны, я пытаюсь вернуться к нормальной жизни, я хочу сделать этот мир лучше путем ненасилия, я просто хочу понять вас. Представь, я им это все начну объяснять прям посреди улицы. Ищу себя потерянным ребенком. У всегда было много знакомых и друзей, потому что только в коллективе я чувствовал себя уверенно и безопасно. А сейчас ничего этого нет. Я пытаюсь это восстановить, и здесь есть замечательные люди, но это лучше меня понимаешь, что разница между клумбой и пластиковым горшком. Где я, янимаш? Раньше они появлялись сами собой. Вот тут ты идешь по коридору и тебе попадаются люди. Ты жмешь им руку и они ведут тебя дальше к следующему человеку. Кажется, я пожал руку не тем людям. И то, чтобы они были плохие, просто я теперь в другом коридоре. Мне совсем не хочется жать руки людям, которые впереди. Оходит все не так сложно просто найти правильных людей, которые вытянут из этого коридора. Маша завяла, и я не успел сказать ей, что наконец вспомнил это слово. Лаконично. Хорошее высказывание должно быть лаконично. По правде говоря, она была всего лишь цветком. Настоящая Маша сейчас перебралась в Киев и зовут ее совсем по-другому. Она не единственный представитель Флоры, с которыми я общаюсь. Весьмаше в Харькове, и в Крыму, и в Донецке, иногда в Москве. Было бы здорово собраться всем вместе. Но пока что я в Германии. Переезжаю на новую квартиру.